Ну да, да, да, да, вы. Нет, Дед Мороз, ответил Волк Зайцу. Но детишки, учащихся и сотрудников КФУ, нет, говорить не собираются. На новогоднем празднике танцевали все, как маленькие дети, так и их родители. Развлекательная программа, подготовленная студентами Казанского федерального, не оставила никого равнодушными. Яркие сказочные герои устроили для детей настоящий новогодний праздник. Были игры, песни, пляски, хороводы. А детишки подготовили стихотворение. Снежок портал на улице бело и превратились ужас холодное стекло, где летом пели яблоки. Сегодня посмотри, как розовые яблоки на ветках снегире. и Новый год это самый волшебный, самый красивый и самый таинственный и веселый праздник. Поздравить и зажечь новогоднюю елку пришел долгожданный Дедушка Мороз. Сверкающая огнями новогодняя елка создала у всех гостей атмосферу доброй сказки. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.